С санкциями против нашей страны резко возросли риски банкротства застройщиков. Или длительные задержки в эксплуатации новостроек. Вот лишь некоторые факторы. Правительство принимает постановление о невключении просроченных жилых комплексов в реестр проблемных домов в 2022 году. И разрешает застройщикам не выплачивать неустойку гражданам в случае задержки сроков эксплуатацию домов. Также в первом квартале этого года резко выросли цены на стройматериалы. По некоторым позициям более 20%. Между тем, по официальным данным строя России, в Москве более 50, а в Московской области более 500 проблемных домов. Некоторые дома не могут достроить более 10 лет. Я, Дмитрий Иванов, руководитель и основатель агентства недвижимости «Новая квартира». Работаю с новостройками с 2004 года. Кликайте на кнопку ниже, ответьте на 5 простых вопросов. и Все за один час мы подберем. Самое главное проверим новостройку, подходящую под ваши критерии. Как бы проверяем новостройку. На базе сайта Минстрой России проверяем конкретный жилой комплекс. Открываем его карточку и смотрим, кто его застройщик. Берем его ННН. Смотрим, сколько объектов сдано, с какими задержками. Далее переходим на карточку жилого комплекса. Скачиваем и проверяем проектную декларацию. Смотрим, есть ли генподрядчик. Если есть, берем его ННН. Проверяем наличие экскроу-счетов. Затем проверяем по ННН застройщика и подрядчик, если есть. На сайте издания «Коммерсант» в разделе «Банкротство». Были ли когда-нибудь от любых лиц заявления о банкротстве этих предприятий? Далее на Едином федеральном ресурсе сведения банкротства по ННО проверяем застройщика-подрядчика на наличие и отсутствие дел о банкротстве. Следующим шагом проверяем финансовую отчетность застройщика и подрядчика, смотрим финансовый результат по отчетным периодам, также проверяем коэффициент покрытия и другие показатели. И в конце на судебных сайтах проверяем, является ли застройщик или подрядчик ответчиком по судебным спорам и по каким. Наша работа будет стоить для вас 0 рублей, нам платит застройщик. Если нужно, поможем одобрить ипотеку, бесплатно приведем сделку. Поэтому кликайте по кнопке ниже и отвечайте на пять вопросов.